21 ноября 2018 года Государственной Думы Российской Федерации принят федеральный закон о 29 ноября 2018 года номер 459 ФЗ о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. После принятия федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период государственные органы в соответствии с пунктом 23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 Направить итоговые проекты планов информатизации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на заключение. В целях подготовки и получения от Минкомсвязи России заключения на итоговые проекты планов информатизации государственным органам необходимо осуществить в соответствии с пунктом 23 «Правил подготовки планов информатизации» Корректировку мероприятий по информатизации, включенных в предварительные проекты планов по информатизации на очередной 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. В части финансирования и перечня мероприятий по информатизации в соответствии с параметрами бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели федеральным законом от 29 ноября 2018 года номер 459 ФЗ – о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Направить в соответствии с пунктами 6 и 7 положение о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, утвержденного постановлением номер 365, мероприятия по информатизации в Минкомсвязь России на оценку целесообразности их проведения и финансирования. После доведения в соответствии с подпунктом Д, пункта 7.4, порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета, а также утверждения лимитов бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 27 августа 2018 года номер 184 Н, лимитов бюджетных обязательств, на мероприятии по информатизации, направить в Минкомсвязь России на заключение итоговый проект плана информатизации в составе указанных мероприятий по информатизации. Для корректировки мероприятий по информатизации и формирования итоговых проектов планов информатизации, соответствующая техническая возможность формирования и направления на оценку в Минкомсвязь России – мероприятий по информатизации и итоговых проектов планов информатизации в рамках второго этапа планирования на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, доступно в ГИСКАИ. В какой срок проводится проверка электронных паспортов объекта учета Минкомсвязи России? В соответствии с пунктом 11 «Положение о Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем»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 Как поменять классификационную категорию согласованного объекта учета? В случае, если для согласованного объекта учета необходимо поменять классификационную категорию, следует создать новый объект учета с корректной классификационной категорией, переместив старый объект учета в архив. Новому объекту учета возможно присвоить такое же наименование, как и старому. В поле ⁇ Комментарий для эксперта ⁇ нового объекта учета, следует указать, что он создан вместо объекта учета другой классификационной категории и указать его номер. Новый объект учета необходимо заполнить в соответствии с методическими указаниями по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденными приказами Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127 – и направить на согласование в Минкомсвязь России. После согласования объекта учета на него необходимо направить мероприятие по информатизации соответствующего типа. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту, либо по форме обратной связи, которые указаны в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!